На туристической карте России появилась новая точка – город-крепость Яблонов в Белгородской области. Современным строителям удалось воссоздать 25 строений. Репортаж Александра Ривунова. Дозорные башни, дом воеводы, мастерские и житный двор. Суровая архитектура русского средневековья. Город-крепость Яблонов был частью Белгородской, засечной или по-другому защитной черты. В 17 веке российское государство, устав от разорительных набегов крымских татар и нагайцев, приступает к возведению 800-километровой линии обороны. Мы можем полностью говорить о том, что это фактически был общий национальный проект в эпохи. А если бы не решили проблему нападений, с внешних наших рубежей, если бы они решили проблему защиты центральных областей страны, в данном случае защиты с юга. То, э, в стране оставалось не так уж много. От фортификационных сооружений той эпохи остались лишь чертежи и планы. Архивы помогли бы создать этот деревянный острог. Впрочем, это не точная копия крепости Яблонов. Скорее, собирательный образ стрелецкой заставы. Здесь есть и мельница, и караульная изба, погреба, и даже маленький храм. При этом авторы проекта попытались максимально передать дух 17 века. Для строительства использовали инструменты, материалы, бывшие в ходу 400 лет назад. Все абсолютно было сделано вручную. То есть, если выбрать Обратите внимание, вот даже эти вещи, это кованые вещи, которые сделали кузнецы, то есть это не купленные в магазине вещи, то есть это, это именно откованные вещи. Сама крепость была сделана вручную, это бревна ручной рубки. Я думаю, что эта крепость, э, тьфу -тьфу, как, да господи, да, то есть я думаю, что она лет 500 простояет больше, чем мы с вами. На строительство этой крепости ушло 1600 кубов отборного леса: сосны, дуба и лиственницы. Церковные купола тоже вырезаны из дерева. Осины. Сейчас рубщики подгоняют бревна под будущую сыроварню. По защитой города. Крепости будут работать и другие ремесленники: кузнецы, ткачи и пекари. Замешивать тесто обещают по средневековым рецептом. Здесь же планируют проводить и фестивали исторической реконструкции. Свои ворота для туристов деревянная крепость откроют уже в конце августа. Помимо музейщиков здесь будут трудиться химики и биологи. Один из срубов будет отдан под нужды научно-исследовательского института защиты почв. времени сюда завезут оборудование для лаборатории агрохимического и биологического анализа. В 21 веке белгородская засечная черта стоит уже на страже науки. Александр Юнов, Андрей Куцов и Михаил Шум. Вести.